Всем привет, ребята! Вы на канале Нюта-Нюта. И сегодня вы узнаете, кто же выиграет эти призы. И кто же выиграет джекпот. Ребята, я хотела вести прямую трансляцию, тогда надо было закачивать специальную программу, но а у меня не получилось. Поэтому я снимаю обычное видео, но все будет честно. Я снимаю только один дубль, даже если я что-то сказала не то. Итак, мы начинаем. Я сейчас открываю э, вот э, наше видео, там, где все писали комментарии. Всего у нас, по-моему, 15 человек, которые написали комментарий. Так, я создаю рулетку. Вот свою рулетку. Я создаю свою рулетку. Тут вот так вот пишу всех имена или ники. Название розыгрыш. Вот. Я вот так вот делаю. И сейчас я вписываю каждого из вас, кто хотел участвовать в розыгрыше. Итак, первое. Харламова Полина. Поле. Хорошо. Поля. Готово. Дальше я вот, я вот так вот добавляю. Нажимаю «Добавить другой». Дальше у нас Снежана Семеренко. Так, следующий комментарий, который я вижу. Самый странный комментарий был. Я его еле разобрала. От игрок». Тут просто... На, как на английском, вы потом посмотрите обязательно этот комментарий. Это ужас. Моя Ника тентик. Тентик. Тентик. Готово. Вот так вот у меня уже. Вот так вот я буду создавать всех. Так, дальше у нас Настя Коваленко. Сейчас создаем Настя Коваленко. Галочка. Следующий мы листаем. Елена. Добавляем. Все, добавили. Следующий. Настя Черманенко. Бафуся Берн. Давайте я просто напишу Бафуся, потому что тут на английском. Бафусия. Готово. Следующая Ирина Кулабухова. Вот, чтобы вы видели, я просто создаю. Сейчас добавляю следующих. Максим. Просто Максим. Так, дальше. Уже много всех комментариев. Евочка Косинькова Мелькап, это где-то тут она ниже, наверное, описала свое имя. Ева Косинькова. Так, вот тут все выделила. Ева Косинькова. Гот Ой, готова. Вот так вот. Дальше. Ашадик. Добавляем. Дальше. Вика, Вика Кислова. Следующая. Вика. Готово. Дальше я и лампа. Листаю дальше тут. Одну минуту назад тут добавили еще один комментарий. Успели. Сейчас посмотрю кто это. Рипер одиннадцать. Спасибо за комментарий. Успел добавить. Так добавляю. Мой ник Риппер11 или Миша. Хорошо, будешь Миша. Красовская Мария. Не дальше. И последний человек, который тут есть, Маша Заиченко. Я не выбирала цвета, просто как получилось. Вот. Начало. Ну и вот так вот до да, всех. Чтобы вы видели, что все честно. Дальше. Сейчас галочка. И вот я сейчас буду крутить. но ну, перед этим. Так. первую я разыгрываю вот эту вот книгу. Потому что это Джек. Предыдущее видео некорректно оборвалось, и я начала рассказывать про книгу. Это джекпот, поэтому должны выиграть все. И я начинаю с книги, пока есть все. Что-то не выиграл, что-то. Я просто вот такой вот теме нажимаю и кручу. На шарике, нажимаю. И оно само крутится. Посмотрим, кто выиграет. Не так интересно. И книгу выигрывает Миша. Риппер 11. Я поздравляю тебя. Напиши в комментариях свой имейл. Все, книгу выиграл Миша. Теперь я разыгрываю блокнотик. Также я Мишу отсюда удаляю. Сейчас я ищу его. Так. Вот он, я его удаляю. Все, все его тут нету, галочка. И теперь я опять кручу. Кто же выиграет этот блокнотик с ручкой? Кстати, эта ручка, ой, вот такая вот. Если ей написал, можно стереть. Я вам это, по-моему, уже рассказывал. И теперь разыгрываем. Так же самое. этот блокнот с ручкой выигрывает Ашадик. Поздравляю. И теперь коробка конфет. Все очень хотели конфетки. Ну посмотрим, кто выиграет. А Ашадика мы убираем. Вот я удалила. Все. Крутим. Кто же выиграет конфеты? выигрывает коробочку конфеток Ребята, я думаю, вам понравился этот розыгрыш тут кто ничего не выиграл, не обижайтесь Будут еще розыгрыши Давайте наберем 150 подписчиков И тогда сделаю тоже розыгрыш А лучше 200 Ребята, кто выиграл конфетки, блокнотик и книжечку Я вас очень поздравляю Пишите в комментариях свои электронные почты и всем пока-пока. С вами была Нюта-Нюта.